Всем привет! По названию ролика вы уже поняли, что в этом видосе будет что-то интересное. Ходить вокруг да около не буду, мне на день рождения, у меня оно было 21 ноября, подарили 30 тысяч рублей. Естественно, я решил это все приумножить и говорю, ребят, давайте ролик запишем. Ну, потому что, типа, интересно же, что подарили человеку. Да, вот, вот так вот, вот так вот делается. Поэтому в прикрепе будет ссылка, но... Вывод у меня полностью сегодня Открыт, так как вот эта сумма Это подарок, ну а так как мне еще и за ролик Заплатили, то будет ссылка, вот Естественно, чтобы не ждать день У вас есть промик от Человеда на прокрут Вот этого барабана, здесь можно бесплатный Скин выбить, который вроде бы Как даже без депа идет, просто ввести код Вводите код с прикрепа и прокручиваете Барабан, также это будет промик На плюс процент к депозиту Надеюсь, плюс миллион процентов к депозиту Вы получите, ну короче, чекать это все будет в прикрепе Начинаем, конечно, со скина Пада, это тема Достаточно прикольная, типа ты депаешь 1 рубль э, равен одному Впоинту, чем больше вепоинтов, тем Лучше скин, который ты получаешь, вот скины Которые я уже получил, но сегодня гуляем Полностью, потому как вывод у меня Открытый, обменять, и давай Что-то годное сразу, пожалуйста 8000 пожелания на ночь. Я не знаю, как эту историю продать, потому что этот калаш, ну, в 8к это будет тяжеловато. Мы это продаем. Вообще, я хочу, на самом деле, рискнуть этим так называемым подарком и сделать что-то, ну вот, от 100 тысяч начиная. Типа, фактически, это x3 с лишним, то есть, может быть, хотя бы какой-нибудь глокградик попробуем. В общем, 38к на балике с бонусом у нас есть. Слушай, ну, жестить будем? Мне тут неинтересно. Мы в прошлом ролике пытались бесконечно выбить фриспины. Это вообще почти нереально, поэтому Я даже не знаю, давай начнем с баров Проверим, что шансами, потому как Ну, можно было открутку, в принципе, поставить Типа выдать Балика, поставить открутку Вот это мув, да, вообще неплохой Ладно, ладно, ладно Кстати, я там сказал выдать, сейчас в комментариях заходить Не выдать, а именно подарить Две абсолютно разные вещи 4-4 а с нам дропнулось, давай дальше Блин, ну я сегодня хочу прям какой-то офигительный апгрейд сделать Если зайдет, то вот это будет уже другой абсолютно подарок Там админ, наверное, в шоке будет сидеть Ладно, окей, у нас 11 тысяч, кстаньте, неплохо, 43 уже имеем, а, идем на закаленные, у боях 5 штук не хватает, я блин, я во привычке, так, не-не-не-не я во привычке пошел на закаленные в боях, типа, когда знаешь, что на валике соточка лежит, блин, три спина пролетела, 9700 а, Давай еще три попробуем. Но ну, это дорого, но блин, это как бы кейс, в котором я все-таки верю, что фриспины могут выпасть, особенно, ну типа, ну, ладно, здесь не так, в принципе, все плохо, как могло было бы быть. 29 тысяч тратить не будем, два кейса все же я еще открою. Блин, закаленный в боях, ой, что-то выпало, я думал это мне, бля, двадцатка хорошо, а это почему-то, А это 36, это почему-то дорого, 48к. В целом уже поинтересней. Так, вопрос, куда сейчас идти? Да, перчатки. Явно нет за 20 тысяч перчаточный кейс крутить, но такая себе идея. И вы это прекрасно, все понимаете. Магический кейс... Поехали, 2-300. Здесь и баланс, и скин может выпасть. Типа, можно балик на балик поменять. 1400... Э -э, луна это. Про меня, ладно, давай откроем. 0 рублей. Я не помню, он что-то... Но не такой дорогой, это типа, знаешь, фарм-кейс, э байт-кейс, тут нож э -э, лежит дорогой, типа волны. Ну, э -э, я не знаю, я такие кейсы не люблю. Типа, тематический кейс под один цвет. А, он косарь стоит. Ладно, забираю свои слова назад. Давай откроем. Там, кстати, пятихат выпал. Я только что сказал, вот я, вот я переобуваюсь, да, я такие кейсы не люблю. Но я думал, он стоит типа в районе 200-100 рублей. Он стоит ка царь а, И, э, да, найс. Мы проиграли деньги. Давай еще магический. 2 300. Магический кейс. И еще, И че? И чё, И чё 800 рублей. Блин, ну вот этот кейс меня реально радовал. Несколько, несколько. Да, каждый опен кейс, типа, когда заканчивается валик. Блин, просто поменял 2 300 на 700 с лишним. Ну, э, да, почему нет. ГГ Медуза. Очень крутой кейс, который стоит не так дорого. А, подожди! Нет, он, по-моему, стоит в районе 2000 так, скорбля, ну бог червей такой себе. Но если он вроде двух косарей стоит, я не ошибаюсь. Три двести! Слушай, я говорил, да, что это неплохой кейс. Хотя, опять же, кейс стоит две триста. То есть плюс семьсот рублей, но да не сильно. Не сильно-то ему и мы в плюсах. Причем этот кейс вроде бы как постоянно статичный. Или меняет свой прайс. Вот я не помню. Слушай, ну мне кажется, иногда прайс он меняет. Ну, вот я вот этого момента не помню 500 рублей Ну, блин, он нас держит, типа, реально вокруг 40 тысяч Я хочу уйти дальше 40 тысяч, это круто Хотелось бы Тайн. Ой-ой-ой-ой-ой Ну, тут мы в нулях, потому что тайный кейс Да плюс-минус там и выходит стоимость вот этого магического кейса Еще хамелеончика, конечно Хамелеончик, здравствуйте 270 рублей, это то, без чего жить я, собственно говоря, не мог По дешевым, с вашего позволения, хотя, в принципе, вы мне не отвечаете, поэтому Молчание, знак согласия, мы по дешевым кейсам не пойдем, ибо мне они, ну, блин, мне они неинтересны Кто бы что не писал, дешевые неинтересны, поэтому давай еще три закаленных боях Хочется именно улынами пофигачить, я к этому привык, и все-таки вот этот золотой кейс в прошлом ролике, блять мы, мы прям весь видос его пробивали. Конечно, это было с целью фриспины выбить. Но, тем не менее, этот кейс мне задолжал. Хотя я понимаю, что это работает по-другому. Блин, слили. Это плохо. Слушай, а если сейчас долбануть апгрейд? Попробуем, короче, сделать э, десяточку. Ночная полоса. Сколько? Ну, допустим. Единственное, есть шанс слить. Но, как бы, мы сейчас в минусе. То есть, в теории, 100% он должен выдать. Прям 100%. Ну, а, да, выдал Мне почему-то показалось, что оно прокатит Я уж такой, типа, ну, блин, что за прикол Окей, 27к Слушай, ну, вот реально со временем, типа, я понимаю уже, когда апгрейды будут выдавать, когда нет. Ну, типа, понятно, что когда ты делаешь, там, апгрейд на 100, на 150, там нифига не понятно. Ну, а когда, там, на 15, 20, с тем учетом, что, ну, здесь же деп считается, как 30 тысяч, то есть до 30-очки в теории должно заходить, хотел э, сказать, все, ну, большинство апгрейдов. Спасибо, что пишите мне, я это вообще обожаю во время записи. А, у меня фаст-открытие стоит. Это круто, это круто, мы в минусах. Ничего лучше не могли придумать админы ГГ, чем уводить человека в минус. Слушай, ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бля, почему такие дешевые? Я же, блин, ну знаете, триггерит, я тот человек, который, ну вот, видит, знаешь, там, гамма-доплер Или там зуб тигра и, и все, это, это должно быть дорого Но, блин, нифига, тычки прям очень дешевые Еще раз, закаленный в боях, 20, нет Ой, а это хорошо, а вот поверхностная закалка уже, ну, это нормально Три кейса, все-таки, наверное, пока останемся на закаленных боях Хотя, но, опять же, нормально, блин, перчи бы, ну, в целом, 35 тысяч потратили, нормально, 41к, он нас уже начинает плюсовать, обратно вводить в баланс. Ну, слушай, кейс, нормальный. еще с тем учетом, что, ой ой ой ой ой ой ой ой ёй блин, фриспины 15 штук. Ладно, 30-очка есть, 31, хотел сказать, что с тем учетом, с каким учетом? С тем учетом, что в прошлом ролике мы открывали, он не выдал. Он должен сегодня хоть что-то кусок искусства... Блять, почему? Почему Мка такая дешевая? Ну вот, ну серьезно, я не понимаю. Типа, вообще Мку по-хорошему забрать. Но она не стоит столько. Она не стоит 6000. Так, в байт на фриспины. А, я, кстати, проморгал момент, у нас 9500, надо что-то с этим срочно делать, 18 нашка все, придумали уже, все, что можно, блин, вот насчет М-ки ее реально надо было забрать, типа, эта эмка стоит явно дороже, чем было, была стоимость здесь, кстати, нас плюсуют, так, я там нажал пополнить баланс, у меня открылся кейс, вообще неплохо, блин, чисто мискликнул по полной небалансу. кейс красозимов, стой, найс! Найс, nice. вот это вкусно Это тренажка и я не поел овна Ну неплохо, еще спины пятнашку сюда Пятнашку сюда и все, это прям хорошо Кусок искусства, да не стоит она столько Вот давай проверим, подожди, не, я выведу Но она не выведется просто, по той причине Что она не стоит 5900 Он предложит замену, скорее всего Нет, эмки за 5955 а, рублей Нет такой эмки, мне интересно Окей, она выявилась. Мне интересно просто цена в стиме, но она не может столько стоить. В любом случае, эту емку забрали, знаешь, хоть что-то будет. Но это нифига не то, потому что была-то 30-очка. То есть инвестиции в 5000 рублей мне нифига не интересны. Юсп, есть? Калаш, да я не, просто она не должна была Блин, она не должна была забраться Она не может 5900 стоить А вообще-то, по-моему, не первый мой ролик Когда я такой, типа, МК столько не стоит Ну не может, просто у меня, знаешь, логика Что шедевр, это, это очень старый И он в теории должен быть уже редкий скин Почему? nice Блин, ну, ну, ну но что же, неплохо, он 20-ку стоит 21к, пойдет 28 есть, плюс МК за 5 выводится Ну, в целом норм, перчик, хорошо Но здесь нехорошо 21к потратили 19 Небольшой плюс-плюс, ну вообще не считаем его Давай еще раз, 15, ой -ой -ой, ой ой ой ой ой То есть тогда хорошо, да, что вот этот нож выпал Я понял, я тебя услышал, Гага Но, слушай, неплохо м ожидаем продавца что, она может уже вывелась Я уже нажал только что принять, сейчас мы чекнем Она после полевых Блин, я уверен, что она стоит дороже, 100% Не, ну к такому жизнь меня вообще не готовила Почему она такая дешевая? Это м -ка? шедевр. Но это реально очень крутая М-ка, она... Пу, я, я не знаю, что прик... за прикол с ценой. Слушай, ну я даже как-то подрастроился, скажу честно, потому что... Блин, ну я думал... Ну я типа думал, что эта м реально будет стоить дороже. Ну как-то... Блин, ну реально расстроился. Просто я ожидал, что... Я вспомнил, у меня был подобный прикол с М-кой, но типа... Ну как... Ну я не знаю... Пять, м пять шедевр. Бля, ну как-то... Она должна была стоить дорого. Это с 18 тысяч. Впять. И сейчас бы еще нас не слило. Слушай, ну я хочу все-таки дойти хотя бы до 1050 на кейсах. Недостаточно средств на балансе. Прекрасно. 31К. Ну хотя бы он держит нас вокруг 30-ки. Еще одна МК. Она, блядь, дороже. но она, наверное, прямо с завода какая-нибудь. Но у нас, у нас уже одна есть, поэтому я понял, что они реально так и стоят. Но... Ну, блин, это, ну не знаю, я, я типа думал, что хотя бы там пятнарь сейчас будет а, 5К Цвет прибоя, император, блин, он, сливать начинает А, пятнашка Ну, все равно, как бы, ожидалось немного другое, что типа будет, знаешь, прям жестко лететь Ну что-то как-то Ну типа, второй день мы, второй день, второй ролик, именно исключительно по этому кейсу То есть весь видос по одному и тому же кейсу Перчатки, это еще неплохо Перчатки даже, по-моему, дороже бы, чем ММК стоит. Ладно, 9-200 на балансе, денег совсем нет. Ну, у меня немного тильт. Мы просто... Не знаю, я хотел из этого сделать контент. Типа, я прям хотел конкретно сделать контент. Ну, типа... Бл... Ну... 8-900. Ну вот, он сейчас должен зайти. Просто выберите скин. Смотри, у нас 9 тысяч, да, условно. То есть это где-то 17 тысяч, мы должны заапгрейдить. Опять же, 100% на это. Я ставлю, что, типа, ну, мы должны заапгрейдить. Мы слили... Олд деньги Ну, да, здесь заход Ну, просто не знаю Со временем уже начинает считать эти апгрейды Это хорошо А если мы сейчас еще сделаем один апгрейд? Смотри, эм, 17 тысяч Делаем на... Ну, x2 это, что, получается 34 тысячи Мы сделаем на 32 тысячи, чтобы шансов было побольше Великий демон, без разницы, потому что мы там дальше пойдем 32к, зайдет или нет? Ну, должен Ну, типа, здесь all in... Блин, сейчас сказать Но зато у нас есть м Не, ну реально, хотя бы м еще были, надежды что он взлет. Короче, вот такой был видос. В любом случае, деньги я не заливал. Нет, но ну, мне реально их подарили. Верьте, не верьте, у меня фулл открытый вывод. Именно для этого ролика. Поэтому, ну... Именно тридцатка, ну... Я знаешь, что думал? Я такой думал, типа, сегодня мы дойдем условно до, ну, вот опять соточка, мы доходим до градиента, как вы все знаете, у меня еще тут рубрики прокачка подписчиков, я это дело продаю, и это минимум две прокачки, ну, то есть по 40к. Это даже э, две прокачки по полтиннику, ну, и если продам там за 80, это две прокачки по 40 тысяч рублей. Блин, ну, вот я надеялся, типа, что получится, потому что, типа, 30-ка, ну, это даже не прокачка подпис... подписчика сейчас, чтобы вы понимали. Вот, ну, в любом случае, сделал контент, опять э, тысяча это что тогда, типа, мы забрали М за 5 кусков, Но знаю, ребят, огромное в любом случае спасибо за просмотр, поддержку, реально хотел для вас сделать контент, но ну, получилось как получилось. То есть довел у нас э, максимум до 48 тысяч, может быть, да, нужно было делать апгрейд тогда, ну что так, ну блин, я не знаю, серьезно. Я на самом деле немного телетанул по э, поводу стоимости этой эмки, типа всего 5 тысяч рублей. Ну, ну такое себе, ну блин, я я не знаю, но ну, я думал, она будет стоить дороже, типа смотри, тут были продажи за 8600, максимум, а за 9600 были, какого фига, почему она такая дешевая, но ну, тем не менее... она она вроде бы как будет расти, то есть по... Сейчас знаешь, как аналитик, блин, но она должна вырасти к цене, поэтому она у меня будет лежать и никуда с моего инвентаря не улетит. На этом все, всем огромное спасибо, это был человек МК Шедевр, Дроп Халява в прикрепе, еще раз огромное спасибо за просмотр и поддержку. Блин, ну немного на тильте типа, с этого ролика, ладно. Вот, всем спасибо, всем пока, ждите крутых прокачек.